приветствую вас козерожки сегодня будем с вами смотреть что вам принесет месяц октябрь какие аспекты как могут на вас проиграться Итак начало месяца встретит вас желанием понежиться под ничего не делать позволить себе чего-то лишнего, то есть, получить в жизни удовольствие. Это все у вас будет на оси, там, 10-й, 4 -й дом. Ну, слава богу, это будет выходной, поэтому вполне реально. Даже может быть, ну, какая-то такая приятная поездка, романтическая, какие-то развлечения... То, что вас может кратковременно, краткосрочно порадовать. Кстати, в этот день даже может быть и знакомство, но оно, учитывая, что еще ретроградный Меркурий, он как раз останавливается для того, чтобы развернуться директно, то понятно, что этот день он для несерьезных знакомств, без обязательств. Со второго числа уже Меркурий становится прямым. Он будет до 10 числа двигаться по Деве. Это говорит о том, что вы будете проявлять достаточно внимания каким-то вопросам, связанных с законом, с юридическими делами. Кто-то будет рассматривать для себя возможность дальних поездок, переездов, получения информации издалека. А затем здесь у нас возникает... Очень интересный аспект, который поможет окончательно вам привести ваше дело в порядок. Но желательно это сделать до 10 числа, потому что с 10 по 12 могут наблюдаться, ну не могут, а будут наблюдаться некоторые напряженные аспекты. Ну, во-первых, неблагоприятное время для командировок, для дел, связанных с работой для различных договоренностей. И я смотрю, что те, кто задумывал о каком-то очень важном переезде, в дальней дороге, то может захотеть осуществить свое намерение в этот период. Но может оказаться так, что то, что вы себе представляете, оно в итоге может быть ну, не совсем таким, как бы вы этого хотели. Еще в это время высокий риск получить какой-то неправильный, поставить неправильный диагноз и, вследствие, может быть, неправильное лечение, не, не того, что нужно. 13-14 Венера будет образовывать благоприятный аспект. Причем Венера будет находиться в самой высшей точке вашего гороскопа. Это будет благоприятное время как и для карьеры, так и для вашего статуса. Могут быть какие-то удачные вложения, финансовые операции. Все, что вы будете делать в этот день, оно будет этому способствовать. 18-19 к Венере подключится еще аспект с Марсом. Марс будет в зоне вашей работы, в зоне вашего здоровья. Что добавит вам благоприятных возможностей. А квадрат к Плутону, вашим первым, наделит вас ну, буквально какой-то такой безмерной силой то что-то пробивной силой что-то при вашем усилии может быть сдвинуто с места то с чего-то вас вам удастся добиться какие-то очень важных результатов вашей жизни касающихся вашего статуса карьеры работы но благодаря вашей личной энергии вашим личным усилиям ну и 23 числа венера переходит в скорпион кстати, вместе с Солнцем. То есть, приходит время Скорпиона. Для вас Скорпион – это одиннадцатый дом. Дружбы, общение, взаимодействие с коллективами. Угу. Ну, появится э, в чувствах, особенно в взаимоотношении с друзьями, такие нотки, как необходимость контролировать своих близких людей, ревность, собственничество. А может быть, ваше знаете, такие сексуальные люди появятся вокруг вас, ну, или он будет с ними как-то больше и теснее общение. Так, 26-27, так, тут у вас еще Меркурий сформирует аспект к Марсу. Ну, вы знаете, я бы сказала, что для вас октябрь, особенно от его серединка, она крайне благоприятна, ну, не совсем, да, средняя декада, крайне благоприятна для вашего статуса, для общественной деятельности, для построения своей карьеры. А вот сфера, знаете, как-то так, любви детей, она может быть несколько непредвиденной, как будто бы может идти борьба, борьба. Это свободу в взаимоотношениях, необходимость финансовых вложений, ну а также зависимость от ваших личных привязанностей. Так, 29-го мер, Меркурий, по-моему. Да, Меркурий заканчивается движением по весам, переходит Скорпион окончательно, поэтому Скорпионе тематика, энергетика для вас станет, будут оставать очень актуальными на ближайший месяц. Причем Венера будет идти на сходящийся аспект позиции с Ураном. И это признак чего? Ну, я думаю, что этот аспект... По-настоящему начнет чувствоваться уже в начале ноября. Мы о нем тогда и поговорим уже в следующем месяце. А пока могу сказать, что с, начиная с 29-го постарайтесь быть более избирательными в любовных отношениях. И максимально внимательно на к своему здоровью, потому что у вас здесь есть указания на то, что могут быть какие-то неприятные симптомы, могут быть заболевания, кстати, связанные с вирусными. И ну, те, которые передаются воздушно-капельным путем, и как будто бы вы можете их подхватить где-то в дороге, ну такой вот типа как поездки обычные, может быть даже в транспорте или при близком контакте. Остается искусительная тема партнерства для вас. На что-то, на какие-то действия ваши партнеры будут вас периодически искушать. Аспект Плутона-Кюпитера усилит ваши личные возможности. 30 числа Марс перейдет в ретроградное движение, поскольку для вас эта тема работы здоровья то можно говорить о том что на ближайших несколько месяцев ну, ретроградный марс будет находиться в близнецах до 12 по -моему, января так вот до этого времени <клых> возможно что ваше внимание будет максимально приковано вот к теме либо работы либо своего здоровья да, заботьтесь о себе желаю вам хорошего октября и сделаю такой небольшой анонс по типа, двум еще важным событиям, о которых я здесь не сказала. Это полнолуние 9 октября и новолуние 25 октября, которые откроют собой коридор затмений до 8 ноября. По этим событиям я сделаю отдельные прогнозы, поскольку они будут очень важны для того, чтобы их рассмотреть отдельно. Поэтому до встречи в следующих видео.